Всем приветик, кстати. Ой, у меня прошлые были советы. Я говорила, извините. Сейчас тема. Чувство женщины. Выбираем, смотрим. Так, отдых. Женщина отдыхает и также хочет, чтобы отдых был отдыхом. Они, как обычно, на работе поработали, работали, потом приходим домой. Вроде как бы мы отдыхаем от работы, но дома домашние дела. Вот тут вот не то, что парадокс, а вот от работы вроде отдыхаем, но на, на самом деле дома домашние дела. Тоже работа домашняя. Поэтому обязательно либо перед работой сделать, домашние все дела, все подготовить, все заранее там, еду приготовить, уборку провести генерально, чтобы все чисто было. Либо же также просить, чтобы вам помогали, или составить определенный день график, когда у вас будет уборка, когда у вас будет день, когда вы реально придется работать и будете отдыхать. Женщина находится сейчас в отдыхе и также хочет отдохнуть. Всем пока!